Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знак на сентябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить Наталью и Елену за донаты, за помощь каналу. От всей души вас благодарю. И теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет вас, дорогие козероги, в сентябре месяце. Какие задачи перед вами стоят. Первая карта – девятка мечей. Карта каких-то переживаний, страхов, бессонницы, да, Разочарование может быть в чем-то или в ком-то, но когда эта карта выпадает в задачах, она говорит, отпусти все свои пустые страхи, не переживай, займись делами, да, вот как бы это пустые страхи. И э, ищи как бы выход, да, из какой-то ситуации, меняй, если что-то тебе не нравится, но ну, вот просто не сиди и не переживай вообще разберись со своими страхами, прости себя, может быть, да, или прости кого-то другого, или покайся. Что-то вот душевное может вас мучить в этом месяце. Надо, или может быть у вас нет успеха, или нет энергии, что-то не получается. И карта как бы говорит, что внутри, да, надо искать причины. И она советует, начни что-то менять на конец своей жизни. И будьте внимательны, внимательным к снам. Во снах какие-то могут прийти э, подсказки, информация. Итак, первая карта событий – карта справедливости. Карта говорит, ты получаешь э, по заслугам, да, все что происходит в твоей жизни, это ты сам заслужил. Здесь весы, здесь э, Вселенная, она знает, да, э, какие решения человек принимал, э, какие слова кому говорил какие действия делал, да, и вот то, что ты делал раньше, да, решения какие-то ты принимал, сейчас ты имеешь результат вот этих действий, вот этих решений, и это справедливо. Какая бы ситуация сейчас ни была, о чем бы вы сейчас не переживали, ситуация справедливая, и что, что делать, да? Во-первых, надо принять эту ситуацию. Да, я сделал какие-то ошибки, да, я сделал что-то неправильно, не то, но это уже произошло. Я уже имею этот результат. И именно сегодня, вот сейчас, приняв это, я делаю какой-то вывод, принимаю решение, что я не хочу, допустим, такого результата, какой вот что-то не нравится вам в жизни. Да? И я теперь принимаю решение действовать по-другому, принимать другие решения. И надо подумать, если я хочу добиться какого-то результата в жизни, что я сегодня должен сделать для того, чтобы прийти к своей цели да, в будущем к тому, что я хочу. Карта еще говорит, вообще это карта добродетель, да, и справедливости. Она говорит, что если ты хочешь поступать, то есть чтобы к тебе были люди справедливы, мир справедлив, тоже к другим относись также, да, поступать с другими, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И это справедливо, как бы, да. И любая ситуация, когда даже на нас люди обижают когда, как нам кажется, с нами поступает несправедливо, если мы пороемся в памяти, если мы подумаем хорошенько, мы обязательно найдем похожую ситуацию, только в обратную сторону, что когда-то мы с кем-то поступали несправедливо, да, может быть, даже не с человеком, может, с животным, может быть, не знаю, с ребенком, но подобную ситуацию мы обязательно найдем в своем арсенале, потому что просто так ничего не происходит. Если у вас идет суд, то карта говорит, будет справедливое решение. Вот кто прав в этой ситуации, суд прав... примет правильное решение. Важно по этой карте соблюдать законы. Не только законы государства, законы страны, там, организации, но и какие-то морально-этические законы. Карта говорит о том, что... Ты действуешь согласно своим каким-то принципам морали и получаешь результат аналогичный. Ну, как бы, когда вы принимали в прошлом решении, наверное, вы считали, что это правильно, да? Ну, вот получили такой результат, может, сейчас только осознали, что что-то не так сделали. Но это все можно исправить именно сегодня, именно сейчас, именно в этом месяце. По этой карте идут также проверки, на работе или там дома да может налоговая какая-то придут какие-то документы с налоговой что не заплатили где-то может быть какая-то пеня гаи остановила на дороге или не заплатили за землю за дом там какие-то в да, налоговые что еще может быть не оформили может документы там купили дом и не доформили или землю надо довести до ума до конца Uh, ну, на работе могут быть проверки, и на работе готовьте документы, проверьте, все ли подписано, везде ли стоят печати, все ли вовремя оплачено, сданы ли отчеты, да, вышестоящим организациям. Uh, так, так. Ну, карта еще говорит о том, что если вы хотите, чтобы вас все любили и уважали, то сами подумайте, вы-то как к людям относитесь. Вы любите, вы уважаете, как бы, да. И здесь тоже все должно быть по справедливости. Но кто-то будет, может быть, получать не только проверки документов, кто-то может быть в государственных органах или в юридических каких-то фирмах будет получать какие-то документы или в судах справки, может быть, разрешение, договора какие-то заключать. Когда ставится на документ печать, разрешение или запрещение, вот какой-то документ можете получить, да. Совет по этой карте. Все, что ты получаешь в жизни, это результат твоих действий. И если тебе это не нравится, проанализируй свои прошлые поступки и измени их. Получишь другой результат. Но также соблюдай законы нравственные государственные. Подойди к делу трезво, объективно. Приведи в порядок документы. Рассмотри законодательный аспект любого вопроса, который волнует. И постарайся поступать по совести. Давайте посмотрим теперь вторую карту кубков новое какое-то предложение может быть после проверки да если вы хорошо пройдете там предложит вам должность или может быть просто по жизни независимо от этой проверки по результатам ваших действий да вам придет какое-то шикарное предложение которое может улучшить вашу жизнь для кого-то это предложение руки и сердца для кого-то это предложение новой работы или новой должности для кого-то это просто предложение куда-то поехать, например, отдохнуть. Ну и по этой карте дети еще идут, да, возможно, у детей какие-то будут события, у них будет что-то происходить, и вы будете заниматься их делами. Давайте посмотрим третью карту. Ну, кстати, это еще карта влюбленности, если вы одинокий человек или одинокая девушка. Может быть, ухажер какой-то появится, да, человек, который оказывает вам знаки внимания. И третья карта – это десятка жезлов. Карта говорит, ты взялся за какое-то дело, доведи его до конца. Это уже второй раз вам почему-то говорится. Что ты не думаешь, что у тебя не хватит сил, не думаешь, что ты не сможешь. Ты сможешь, потому что вот совсем немножко осталось до какого-то результата. Ты просто не видишь за вот этими обязанностями, да, вот за жезлы это обязанности какие-то работы много, да. Что-то навалено на вас, может быть, физически, психологически, да, может, вы физически тяжело работаете, может, это. Документов много надо сделать, оформить. Может быть, это обязанности на работе, да, вот столько обязанностей на вас навесили, что вы не можете уже, кажется, тащить, и думаете, все, я брошу, я не смогу. На самом деле сможете, эта карта требует, чтобы вы закончили дело, чтобы вы довели его до конца, чтобы вы не опускали руки, чтобы вы шли вперед, и у вас все получится, и у вас хватит сил. Еще одно значение этой карты ⁇ это род, семья, какие-то хлопоты и забота по семье, по дому, по делам семьи или родовым каким-то делам. Карта не советует за все хвататься, и на себя все взвешивать. Да? Если есть возможность, отдайте часть работы, часть обязанностей либо своим домашним, либо там на работе, если вы там загружены, немножко облегчите себе, как говорится, жизнь. Иногда лучше сказать нет в самом начале, чем потом вот тащить и мучиться, да, поэтому подумайте, что вы на себя берете. У кого-то это могут быть долги и кредиты, да, по этой карте, которые давят таки, непосильной такой вот э, ношей. Ну и здесь вы справитесь, если вы напрягетесь, если вы не будете уходить от ответственности. У кого-то, если вы в минусе, могут быть проблемы с законом. И не зря, может быть, там суд еще карта выпадала, что где-то что-то нарушено, где-то что-то проштрафились вы, да? где-то что-то, может, вовремя не выплатили или не оформили вовремя. Поэтому здесь вот вы на начало месяца узнаете, за полмесяца считаете, да, почти. Поэтому подготовьтесь к этому, и тогда вот эти карты все сменятся, и у вас не будет этих проблем. А, что еще? Нужно проявить упорство, настойчивость, и эта карта вырабатывает терпение. Дойдет человек до конца или нет, или бросит. Сможет он пересилить там себя, перейти какие-то границы свои, да? Снясь. <coughs> так, иногда эта карта может означать действие и решение под давлением чьим-то, да? Когда нас заставляют что-то делать, мы не хотим, а нас заставляют. Но препятствия преодолимые, вы можете выйти из любой ситуации. Просто нужно вот, вот эти качества, упорство и настойчивость. Может, кто-то думает, переживает, хватит ли мне денег заплатить там кредиты. Справлюсь ли я, успею ли я вовремя. Вот нужно напрягаться, нужно прикладывать усилия, все получится. Для человека на этой карте очень важно богатство, положение, авторитет, насколько я в сообществе, в своем уважаем. Да. И здесь для того, чтобы сохранить положение авторитет, нужно приложить усилия. Нужно научиться справляться с какими-то трудностями, преодолевать их, да, проявлять свою силу воли. Совет, у тебя есть сила и воля для того, чтобы завершить дело. Делай, что должен. Иди вперед. Так, давайте теперь посмотрим по работе, по отношениям. Паш Жезлов, на работе у вас все хорошо. Здесь доверие. Здесь, может быть, какие-то новости прийти или переговоров очень много будет. И что-то связано с заграницей. Либо вы будете много контактировать с зарубежными фирмами, там, да, контакты какие-то. Или, может быть, к вам на работу придут работать иностранцы. Или вы пойдете в иностранную какую-то фирму. Да. Здесь что-то большую роль играет. Новости, дороги и за заграница должна поступить важная информация. Если вы хотите по работе принять какое-то решение, то дождитесь этой информации, да, не торопитесь. Карта обещает, что с вами поступает честно, искренне, справедливо. Можете получить новое какое-то предложение по работе, да, какой-то новый шанс проявить себя, может быть, да, или начать какое-то новое дело, если вы занимаетесь бизнесом сами. да. Вопросы Детей может быть, да, ну как они с работой связаны, может кто-то будет брать к себе на работу детей, может быть дети просто будут устраиваться, да, и вы будете ну, помогать им в этом. И... Или новости просто от детей, вот что-то касательно их развития. Совет по этой карте, прими предложение, если тебе делают предложение, воспользуйся шансом, рискни, будь предприимчивым, начни новый проект, дождись новостей, информации и Прояви инициативу, если у тебя есть какие-то инициативы. И Главное, быть уверен в себе, и все получится. Так, давайте посмотрим теперь по отношениям. Рыцарь Жезлов. Активность какая-то, приходит в семью, в отношениях, дома, дела, в дела домашние. Может быть, кто-то будет уезжать, может, дети куда-то уезжают на учёбу, или взрослые дети будут от вас съезжать, да, или вы поедете куда-то, может быть, отдыхать, или за границу, или в командировку. ну Здесь дорога да и чей-то отъезд. Если вы, допустим, думали давно расстаться с любимым человеком, да или выйти из каких-то тяжелых отношений, то в этот период вы можете расстаться. Если вы давно в браке, у вас все хорошо, карта говорит, у вас появится какая-то страсть, любовь, огонь прям будет полыхать между вами секс, для этого надо, для отношений нужно выделять время, да, чтобы была эта возможность, чтобы были вот эти яркие какие-то впечатления, события, дороги, путешествия. Карта говорит, ну, у кого-то, кстати, может быть и вообще переезд по этой карте, да, и движение именно в этом плане. Смена работы, направление деятельности у вас на работе, там да, были намеки на то, что вам могут что-то предложить, и может это и вызовет, что нужно куда-то переехать. У кого-то по этой карте переезд может звучать как бегство из какой-то тяжелой ситуации, да? как будто я хочу убежать, изменить что-то, исправить что-то. И здесь, может быть, у кого-то и так проиграется. Так, что еще? Ну вот страстные отношения, бурно развивающиеся. Если вы только начинаете, да, может быть, общаться. Сильно темпераментный партнер у вас может появиться, если вы одиноки. Ну и совместные поездки. Совет по этой карте. Действуй быстро, смело, решительно. Необходимо движение, динамика. Если нужно, отправляйся в дорогу. Так, давайте теперь посмотрим колоду. Мистера Фреймана, который говорит, что нам не достает, не хватает, что может помешать достичь каких-то результатов. Так, карта выпадает бездумность. Правильно прочитал, да? Бездумность, ригидность. И вторая разум, обучение и развитие. Что здесь у нас? Так, голова болит от мыслей. Устал, не хочу ни о чем думать, не хочу учиться и, и чего-то знать. Когда голова болит от мыслей, надо просто себе давать отдых, да, просто выключать мысли. Медитация, там, общение с друзьями, какая-то другая деятельность, да, когда мозги хочется освободить, нам физическим трудом заняться, уборку дома провести, да, разобрать там шкафы, вещи, что-то вот такое. И э, устал, не хочу ни о чем думать. Ну вот то же самое, не хочу учиться. Но учиться всегда желательно. Но если, может, вы много учитесь и вы устали, то, конечно, может быть, надо и от этого отдохнуть. Разум, обучение, развитие, вторая сторона. Мысли постоянно заняты, не хватает понимания нового. Не хватает познания, не хватает нового. И потребность в развитии. Но если это вам не мешает, что мысли постоянно заняты, да, и это вас не тяготит, то ну ничего страшного. Не хватает познания нового, учиться, запланируйте себе что-то обучение, да. Вот, кстати, на работе вот эта карта может быть еще обучение. Я не сказала, что еще такое значение есть. А, так, потребность развития. Ну здесь все как бы положительное здесь. Потребность в развитии она не помешает. Это может быть просто не хватает. Давайте посмотрим теперь колоду «Трансерфинг реальности», которая говорит о том, как мы можем изменить свои мысли, меняя свое мировоззрение. Ой, мы говорим, как мы можем изменить свою реальность, меняя свое мировоззрение и свои мысли. И вам выпадает тройка разума, называется «деньги». Очень редко такого у нас выпадает. Интересно. И карта говорит о том, прежде всего нужно двигаться к своей цели, тогда деньги приложатся автоматически. Имеется в виду вообще, что энергия деньги, они даются, когда у человека есть цель, он о чем-то мечтает, он делает какие-то действия, и на это идет энергия, на это идут деньги. Если нет цели определенной, да, просто так хочу деньги, ну, вот на жизнь, да, нету никакой цели, ну, деньги это так вот, просто могут и не приходить. В смысле, должна быть цель, и на пути к этой цели все как бы само должно приходить. Если вы пока не на своем пути, думайте не о том, что денег не хватает, а о том, что они есть. Имеется в виду, переводите, концентрируйтесь не на нехватке, потому что если вы будете думать, денег нет, туда посылать энергию, то денег все больше и больше не будет. Если вы будете думать, деньги есть, то они будут появляться, приходить и нарастать. Так, Получайте деньги с любовью, радостью. Расставайтесь беззаботно. Чем больше будете жалеть, тем меньше получите. Не, на, не накапливайте большие суммы без определенной цели, иначе все потеряете. Создайте движение денег, да, средства должны работать. Они, деньги и средства текут через трубу, они через резервуар. В смысле пришли, ушли, пришли, ушли. Но это так надо, чтобы они пришли и э, так ушли, чтобы они увеличились, например, да. Или чтобы вы получили радость. Это тоже энергия, да, когда вы тратите, вы радуетесь. Это тоже обмен как бы энергии с, с деньгами, да, с денежной энергией. Если необходимых денег нет, знайте думайте, что они скоро появятся. Просто будьте уверены в этом. И так оно и будет. Итак, дорогие козероги, у вас э, нужно избавиться от каких-то страхов, да, это задача такая на месяц. Они вам в чем-то мешают. Может пойти к специалисту, к тарологу, астрологу, нумерологу, или вот ассоциативные метафорические карты очень хорошо помогают в этом плане. Дальше у вас по справедливости будут какие-то решения, что-то прояснится, подготовьтесь к проверке, будут какие-то хорошие предложения, и, может быть, кстати, вот должность вам предложит, что вы вот так тяжело взвалите на себя, столько обязанностей будете. Может, из-за этого и переживаете, смогу, не смогу. Не, не надо бояться. Когда мы не боимся, мы все можем. Тем более, что на э, работу у вас выпадает прекрасная карта, честность, э, справедливость, новости, известия, дороги, иностранцы, э, новые какие-то идеи. Да? На семью выпадает страсть, любовь, и, и там поездки, переезды, движение какое-то, да? отъезды, чьи-то отъезды. Может, дети там уезжают куда-то, да, на, на самостоятельную жизнь или на учебу. А, тоже движение такое. Не забывайте, что если устаете, мысли вас беспокоят какие-то, вот, скорее всего, да, вот эта карта говорила, что много дум, выбрасывайте это все, не тратьте энергии на это, потому что энергию надо тратить на достижение цели, а на не, не на переживание. И про деньги, да. Если будет своя цель, деньги придут. Итак, дорогие друзья, я желаю вам удачи, процветания, богатства, избавиться от страхов, которые вам мешают идти вперед. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, как у вас проигрывается, как вам откликается расклад. Рассказывайте свои истории, да, как, какая карта проигралась. Это очень интересно, познавательно. А я желаю вам еще раз удачи и до новых встреч, дорогие друзья. До свидания.